Дорогие друзья, всем привет! Наблюдая за происходящим в этом мире, все больше и больше лично я убеждаюсь в том, что времени почти уже не осталось. Иисус грядет. Чтобы не быть многословным в фразах, давайте мы вместе проанализируем происходящее событие в этом мире. Только факты и только Слово Божие. Итак, Иисус дал нам прообразы. Он указал на то, что при втором возвращении на Землю в мире будут происходить события, которые отчасти будут похожи на те события, которые, в которых находились Лот и Ной. Так вот, одна из причин, по которой Бог истребил людей, было злодеяние, то есть большое количество насилий. Давайте мы посмотрим на некоторые факты. Институт государственного управления Нельсона Рокфеллера перевел очень интересную статистику: массовые шутинги в Америке. Шутинг от английского слова шут, то есть стрелять. То есть массовые убийство. Когда, например, один мужчина заходит в супермаркет и расстреливает всех на своем пути. Итак, давайте посмотрим на некоторые факты. Число массовых убийств в Соединенных Штатах с 1966 года по 2020. За этот период 402 массовых шутингов, массовых расстрелов, массовых убийств. В результате погибло 1449 человек И жертвы, и также вместе убитых 3590 Теперь самое интересное Массовое убийство после 1966 года Итак, за 9 лет С 1966 по 1975 год 12 массовых убийств Только всего лишь 12 массовых убийств Массовых шутингов Теперь с 2011 года по 2020 160 массовых убийств. То есть те же 9 лет, но разница больше в 10 раз. То есть мы видим бурный-бурный рост насилия на этой земле. Теперь перейдем к следующей новости. Эта новость вышла в мае этого года. И она гласит, за 19 недель, то есть 5 месяцев, Америка увидела 198 шутингов, то есть массовых убийств. Давайте мы перейдем ниже, здесь есть тоже интересная информация. Например, мы читаем. 2021 год закончился 693 массовыми шутингами. Давайте ради сравнения сравним, сколько было массовых шутингов. Ну, согласно да, другому исследованию, с 2011 по 2020, за 9 лет 160, за 1 год 693. В прошлом, в прошлом году, то есть годом ранее, Америка увидела 611, в 2019 – 417. Теперь думаю, что ни у кого не возникнут сомнения в том, что Земля наполняется все больше насилием и убийствами. Я даже не говорю об абортах. Мы знаем, что аборт — это страшное насилие. Что нам на это сказать? Только одно. Гряди, Господи, гряди и снова гряди. Останови это безумие, которое творится в этом мире. Поэтому будем бодрствовать и будем ждать нашего Спасителя. Всем Божьих благословений.